Давайте. слушай меня внимательно Повторяйте все за мной Руки вверх И потянусь Руки в стороны Нагнулись Молодцы А теперь ручки на пояс Я буду читать стихотворение Вы будете повторять Наш гусак привык к порядку Маршируем Наш гусак привык к порядку Утром делает зарядку для начала бег на месте. Крылья вроде. Ой-ой-ой. Лопатки вместе. Упражнение для хвоста. Хвостик. Дал высокая голуби у нашего хвостик. А потом полтык с хвоста. А, а давайте теперь с самого начала. С самого начала и вместе. Кто запомнил слова, может потихонечку уже мне помогать. Наш гусак привык к порядку. Утром делает зарядку. Для начала бег на месте. Крылья в рост. лопатки вместе. Упражнения для хвоста. Не вижу ваши хвостики. Вот, вот какие молодцы, молодцы. Машенька, хвостика не вижу твоего. Вот, вот, вот, вот, вот. А потом, вот ты с моста прыгнули. Все, можно присесть. Итак, вы сейчас внимательно. А сейчас будет самое сложное, самое волшебное. И с клеем мы еще да, не закончили работать. Смотрите. У вас есть у каждого вот такой прямоугольничек. Возьмите его в ручки. Ага. Теперь возьмите крылышко. Вот. Теперь переверните крылышко к себе белой стороной. Да. Эти волны у крылышка должны быть с левой стороны. Взяли? Вот так. Вот эту полосочку... Эту полосочку нужно приклеить вот сюда. Сделайте так, чтобы она половиночку территории заняла. Мам. Угу. Да, да. Как? Вот, вот так? так. Смотри. Вот так, мам. Совершенно верно. Молодец. Ты приклеим? Молодец. Да. да? намазываем. Ну я вроде как бы понятно объяснила. Мам, почему кисточка не магическая? Нет, я не могу. Давайте твои свои не волшебные. Молодцы, придумали вместо кисточки ватную палочку. Видите, не зря ватную палочку принесли. Еще, да. еще. Умнички. Умнички. Да. да, Ой, да что ж такое? Да, конечно, пожалуйста, берите, набивайте. Итак.